Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло уже несколько месяцев со старта дополнения Dragonflight. И я уверен, каждый игрок хотя бы сварил разочек клыкарский суп. А если нет, то немножечко об этом напомню. Для того, чтобы начать варить клыкарский суп, нам нужна известность третья. И в эскаре будет периодически появляться суп. Прогресс этого супа можно отследить на карте Лазурного простора. Суп стартует каждые 3,5 часа и при этом готовится в течение 15 минут. Также там имеется интересный виклик. Он нам дает горшок с припасами на каждого персонажа. И в этом горшке может содержаться мешочек алхимических приправ, который стоит на аукционе хорошую такую голдишку. А начиная со среды, начиная с 8 февраля, суп будет немножечко изменен. Изменен таким образом, то что... Он будет идти чаще. Если на текущий момент он стартует каждые 3,5 часа, то начиная с 8 февраля, с техобслуживания, со среды, он будет стартовать каждые полтора часа. Таким образом, можно просто намного быстрее фармить этот суп и быстрее прогнать всех своих персонажей по... Виклику, который находится в искаре с целью получения этого мешочка. Но получение мешочка зависит, конечно же, от удачи. Также это хорошо в плане набора репутации, потому что некоторые рецепты на профессии требуют 18 уровень искарских клыкаров. В общем, одни только плюсы. Игра улучшается, это не может не радовать. Также, как они там пишут, видны будут таймеры на карте, вообще находясь абсолютно в любом месте. На текущий момент это видно только в лазурном просторе. Что ж, ждем среду и все увидим, как это повлияет на цену мешочка, как это вообще повлияет на набор репутации и прочее. Такая вот полезная новость. Будем варить суп чаще. Суп будет делаться в большом количестве. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!